Если у товара несколько характеристик и почти у всех одна и та же цена, кроме тех, на которые цена указана индивидуально, То вот на примере мы увидим, что кроссовки у него у них есть характеристики: красные, зеленые, синие, черные. Вот красные, зеленые, синие они стоят полторы тысячи рублей, а черные стоят тысячу Как нам установить эти цены облегчить и как программа в дальнейшем будет э, реализовывать эту ситуацию перейдем в программу 1с для того чтобы установить цену у нас существуют документы документы ценообразование, установки цен номенклатуры давайте создадим новый документ мы его создаем и мы создаем его для типа цен розничная Розничная у нас задается вручную но здесь вот есть особенности нам нужно подобрать а, обувь наши кроссовки да? обувь кроссовки Мы подбираем и м, видим что здесь есть такие поля как номенклатура тип цен единица способ расчета и так далее но самой характеристики нету Вот для того чтобы нам ее вывести здесь и определить для конкретной характеристики свою цену, нам необходимо сделать следующее. Правой кнопкой мыши в табличной части настройки списка и поставить вот эту галочку «Характеристика номенклатуры». Окей. Вот, у нас появляется дополнительное поле характеристики. Когда это поле чистое, то есть не задана никакая характеристика, это значит, что для любых кроссовок стоимость будет следующая вот здесь полторы тысячи как в нашем случае и теперь мы с вами дублируем просто дублируем строку укажем что 1700 а в поле характеристика мы зададим конкретную характеристику выбрав черную вот она очистилась хорошо мы еще раз ее зададим вот таким образом и Проведем этот документ. А теперь давайте попробуем оформить реализацию, посмотреть, сработают ли наши цены так, как нам необходимо. Давайте скопируем. И через подбор мы будем выбирать наши кроссовки. Обратите внимание, что внизу нам нужно будет выбрать галочку, что запрашивать при подборе характеристику. И